Сегодня один подписчик задал мне довольно интересный вопрос, извечный вопрос. Есть ли у человека свобода выбора, свобода воли? Да, есть, безусловно. Я, кстати говоря, этим вопросом задавался достаточно долго и, и много. И когда был верующим, мне было интересно, как верующие верят в то, что есть судьба, есть книга судьб, все предрешено, и при этом молятся Богу и задают вопросы просят, типа, изменить, типа, что-то сделать, что-то дай. Зачем? Какой смысл обращаться с молитвой, даже если вот вы такие сектанты? Неужели вы не понимаете, что если вы верите в судьбу, то вы противоречите сами себе? Свобода воли, свобода выбора у человека определенно есть. Это факт. Не знаю, наверное, я еще верующий, когда был, я пришел к этому. Атеизм. Атеизм только подкрепил данное убеждение. Но знаете, в чем разница, в чем суть и в чем особенность данной свободы воли? Дело в том, что живя в системе, нам ограничивают выбор. Это очень похоже на то, что я, предположим, ребенку своему скажу: выбирай, ты сегодня моешь посуду или пылесосишь. Если у ребенка есть авторитет ко мне, ну то есть он, он чувствует во мне какой-то авторитет, он считает, что я для него нечто значимое в этой жизни то, конечно же, ребенок он не будет со мной спорить, он не будет проявлять революционные составляющие. И их не будет просто-напросто в его характере. Он сделает выбор из того, что ему предложил я. Примерно то же самое происходит и у нас. Система дает тебе ограниченный выбор, ограниченное количество знаний, ограниченный запас знаний. Она изначально тебя подготавливает к тому, чтобы ты соглашался с тем выбором, который тебе дают. То есть ты не станешь задавать вопрос относительно того, что Подождите секундочку, ребят, что значит белое и черное? А как насчет другой палитры цветов? То есть ты не будешь противостоять их мнению, их желанию и предложенному выбору. Ты будешь выбирать из того, что тебе предлагают. Вот и все. Именно поэтому я максимально отдаляюсь от общества, максимально отдаляюсь от системы, насколько это возможно. Я, конечно же, понимаю, что уйти из системы невозможно, а так или иначе ты все равно будешь от нее зависеть. Но зависеть меньше или целиком – это уже совершенно разные вещи, согласитесь. Поэтому свобода выбора определенно есть, свобода воли есть. Но именно для этого вам необходимо свое видение мира, вам необходимо свое мнение. Вы не должны принимать чью-то сторону. Я всегда говорил о том, что наше общество – это смерть личности. Общество. Это всего лишь стадо, это толпа, и толпа всегда ошибается, и толпа всегда заблуждается и идет за пастухом. Кто это пастух, мы не знаем, станет ли нам когда-нибудь это известно. Это достаточно стрёмная информация, я даже не знаю, с какой стороны к ней подойти, где начать поиски. Если кто-то имеет ресурсы, кто-то имеет средства, кто-то имеет такое большое могущество и влияние на этот мир и создал эту систему, то... Найти их будет крайне проблематично, ежели не невозможно. Да? Потому что я думаю, они позаботились о том, чтобы мы смотрели и ругали, или хвалили, или бросали камни в каких-то подставных кукол, в тех, кто лишь отдает приказы, в тех, кто на виду, в тех, кто играет свою роль. Поэтому я всегда говорил, что самообразование, развитие, свое мнение, индивидуальное мнение, оно исключительно важно. И именно на этом вы должны сделать акцент. Именно на это вы должны обратить свое внимание и придать этому значение. Потому что оно расширяет ваш кругозор, оно позволяет вам шире смотреть на этот мир, масштабнее, с позиции человека, который имеет опыт. Я как-то говорил вам, что... Изобрести нечто, чего нет в нашем мире, в принципе, невозможно. Человек всегда отталкивается от того, что видел. Точно так же, вот, когда я пишу книги, я тоже использую какие-то составляющие для неких комплектующих, что ли, для создания характеров героев, ситуаций и прочее, прочее. Это совершенно нормально. Другое дело, что чем шире у вас объем, чем больше объем этой информации, чем шире видение мира, тем интереснее получится у вас сюжетная линии и характерные особенности там, героев, к примеру. Сама, да даже построение диалогов, оно будет выглядеть совершенно иначе. Потому что чем больше вы читаете, тем больше у вас запас словарных слов и... Ой, извините, словарный запас. Я так, немножечко запутался тем больше у вас словарный запас, и вы сможете его применять на практике более объективно, более продуктивно, и это будет даже интересней. Человек отталкивается только от своего опыта. Да, у нас есть некая генетика, в нас заложены какие-то характерные особенности, внешние в первую очередь, физические. Но все остальное, то, что мы потом, в последующем делаем в своей жизни, как мы саму жизнь выстраиваем, это зависит от нашего опыта. От той морали, которую нам закладывает общество, семья. Если, предположим, я вот говорил вчера, если, предположим, разумные у вас были родители, они воспитали вас как личность, они заложили в вас мораль, правильную мораль, определенного рода шкалу ценностей, вы мыслите, вы смотрите совершенно индивидуально. И вам как бы общество поскольку-поскольку, вы плюете на рекламу, вы плюете на тренды, на все те яркие краски, которые вам предлагает общество, подкидывает общество. Вы от этого легко отталкиваетесь и отбиваетесь, совершенно спокойно ведете свою жизнь, там, аскетично, экономично, практично, логично. Это уже вам выбирать. Но если у вас нет этого опыта, если у вас были родители такие же рабы, как и все остальные, большинство, которые окружают нас, то у вас и выбор будет вот такой ограниченный. Вы будете отталкиваться от того ничтожного опыта, от тех ничтожных знаний, которые у вас есть. Следовательно, у вас ничего лучшее, нежели вот потребительское, то, что есть у многих, не будет ждать в будущем. В этом вся суть. Так что подведем итог. Свобода воли у человека есть. Не существует никаких судеб, не существует никаких вот этих религиозных моментов. Отбросьте это сразу, потому что это мы даже не будем обсуждать сейчас. Я легко могу привести ряд примеров, которые в последнее время изучил, добавил к своему, скажем так, опыту, к своим знаниям относительно того, почему религия — это абсолютная чушь. Но мы не будем этого сейчас касаться, не будем это затрагивать, в этом нет никакого смысла. Чем больше у вас знаний, чем больше у вас личного опыта, чем больше у вас осознанность реальности, сознание реальности, можно так сказать, тем Лучше, тем грамотнее будет ваш выбор. И более того, я так хочу сказать, что вы не согласитесь с предложенным выбором, это в первую очередь. Вы станете искать свое решение. Свое решение проблемы, свое определение будущего, свою дорогу, свой путь. Вы сами будете выстраивать то, что вам нужно. Вас выбор в принципе не будет касаться. Вы от него просто отмахнетесь. Свобода воли есть. Но готовы ли вы к нему? Достаточно ли у вас для этого знаний? Берегите себя, а подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!